И как приятно выступать среди такой приятных мыслителей, политологов, общественных деятелей в вашем уважаемом университете и институте. И еще более прекрасно говорить без всякой демагоги и без всякой академической теоретизм. Потому что она искажает действительность и вводит в заблуждение, как, например, обстоят дела с войной, навязанной в Сирии в течение около шести лет. Навязанной без всякой причины, а только потому, что мы против какой бы то ни было зависимости и подчинения. И сохраняем достоинство, боремся за свои права и суверенитет в принятии национальных решений. И вот мы с помощью друзей из других стран подтверждаем всему миру, что сила правды намного сильнее, чем правда силы. Правда силы, которых хвалятся влиятельные страны, делающие вид, что они работают над защитой права человека, поддерживают свободу и демократию. Но она, они на самом деле под лозунгом ее защиты уничтожают демократию и от ее имени конфискуют свободы народов и права человека, искажают уставы ООН и все, что относится к международному праву, прикрываясь именем международного сообщества. И здесь политика Соединенных Штатов Америки и ее региональных и международных сателлитах тому прекрасному примеру. Ведь те пожары, которые полыхают на Ближнем Востоке, явный показатель запущенного ими проекта «Арабской весны». Но эта весна принесла всему региону морозы, засухи, убийства и катастрофы. Арабская весна могла на многие века сделать регион добычей стервятников и заложником внутренних войн, если бы Сирия не стояла и не воздвигалась за склон от распространения этих пожаров если не встала бы на пути западного локомотива, который нацелен на расчленение страны и не смещала бы карты страны Запада. Уважаемые господа, хочу обратить ваше внимание на следующее. Более двух лет тому назад Америка заявила о создании под предлогом борьбы с ИГИЛ международной коалиции, которая состоит из более чем 60 стран мира, в том числе Великобритании, Франции, Германии и других но в результате ИГИЛ только расширил свои границы, умножил число своих членов, увеличили его опасности и возможности оперативно перемещаться и вселять ужасы и разрушения всему живому во всех странах мира. И неужели этот инфант территории, которому нет и двух лет, намного сильнее, чем 60 стран коалиции, или заявлено ими цель создания коалиции, неправда? Представьте вместе со мной, дорогие друзья, каким странам поручено нести демократию в Сирию и освободить сирийский народ от так называемой репрессии со стороны властей. Представьте, что это такие страны, как Саудовская Аравия, и Катар, чьи правители не знают слова демократии и сажают на десятки лет поэта в тюрьму за стихи. Страны, где могут казнить за слова в адрес принца или короля где сажают женщин в тюрьму и наказывают, если они только пожелают водить машину или выходить из дома без сображдения. Представьте, что страны, где нет выборов и парламента, хотят научить Сирию демократии и права человека. А у нас женщина глава парламента Народного Совета САР, а женщина заместитель президента республики. Женщины наравне с мужчинами работают преподавателями в университетах и, и носят оружие, защищая Родину. Примеров тому много, и мне нужен целый день, чтобы рассказать вам о странном поведении Запада, который Вашингтон и его партнеры и их такферистские инструменты пытались инвестировать в свое единоличное принятие международных решений и в то, чтобы они оставались единственным полисом как можно дольше, но прогадали. Я хочу тут обратить внимание на важный вопрос, а именно решение Европейского Союза бороться против российских СМИ, а именно РТ и Спутник. Неужели эти два информационных агентства могут создать опасность Европейскому Союзу? Или у них есть способность достучаться до общественного мнения Америки, Европы и всего мира и разрушить махину информационного искажения фактов, остановить ее работу и показать чистую правду, используя свидетельства и показатели, которые подтверждают, что те, кто борются с терроризмом, на самом деле его строят, защищают и поддерживают. Что они стояли за его созданием и его расширением, это признали высокопоставленные американские чиновники, раньше других, в том числе Дональд Трампа, который выиграл выборы в США, и его соперница Хиллари Клинтон. А это значит, что мы сейчас стоим на пороге новой эры, основны, основные принципы которой пока не сформированы окончательно. Особенно в том, что касается баланс сил и распределения элементов создания международных решений в теории и на практике. Есть официальная статистика которая говорит, что около 3200 человек, граждан Российской Федерации, направились в Сирию и Ирак, чтобы влиться в рядах вооруженных террористов. И только представьте, уважаемые господа, что половина из них вернется в страны, откуда они уехали. Какие же пожары начнутся в странах СНГ? И какие только преступления ждут общества этих стран? Это объясняет борьбу России с терроризмом и такфиризмом в Сирии, чтобы ей потом не пришлось бороться на московских улицах и в других городах России и ее соседей. Уча участие в ВКС Российской Федерации сыграло важную роль в остановке тех, кто поддерживает терроризм, и в уничтожении сотен их руководителей – в освобождении сотен деревень и городов и в присоединении более тысяч населенных пунктов к национальному перемирению благодаря уничтожению хребета террористических группировок, которые не могли усилиться или расширяться, если бы не прямая внешняя поддержка и все виды политической военной и логистической помощи. В том числе даже со стороны ООН, представитель которой, Демистура, попросил наградить террористические группировки в районе Восточного Алеппо и попытка над... наделить их администрации. И эти группировки не останавливаются ни перед какими самыми ужасными преступлениями против гражданских лиц. Невинных людей сделали из них живой щит. Также они постоянно бомбили школы, университеты, больницы и жилые районы всеми видами оружия. И даже дошло до того, что несколько раз использовали химическое оружие. А международное сообщество сидит и смотрит на это, потому что его воля конфискована американской силой. И удивительно, что администрация Обамы попросила у Москвы и Дамаска не наносить по ним удары. Потому что они умеренные аппозиции, как их называют Белый дом. И вот эти умеренные заключили в тюрьму более 80 тысяч людей в районе Восточного Алеппо. А когда сирийская арабская армия и ее союзники начали зачищать районы Восточного Алеппо и освобождать заключенных, то Запад Пута сошел с ума. Он хочет наказать Москву и Дамаск за спасение десятков тысяч заложников вооруженных террористических группировок, которые совершают все самые страшные преступления, пользуясь защит, э, защитой и благословением со стороны региональных международных участников конфликта. Я не хочу долго говорить, поэтому я вкратце скажу следующее. Мы прошли период однополярности. Но показатели новой мировой системы еще пока не сформированы. И мы в Сирии гордимся, что мы являемся горнелом, который создал благоприятную среду для разрушения однополярности благодаря противостоянию народа, армии и руководителя Сирии в самой ужасной войне в истории человечества. И в том числе благодаря поддержке верных друзей, защищающих международное право и принципы устава ООН, в первую очередь России, Ирана, Хизбола и других сил. И нам достаточно гордиться тем, что мы вместо всего мира боремся против систематического терроризма, пересекающего границы стран и континентов. И мы обязательно победим. <связать в сфере> Огромное вам спасибо за внимание.